Мы – сообщество а, взаимопомощи и благотворительности. Идеал М – это стабильные гарантированные выплаты, маркетинговые планы, многолетний опыт, надежная защита, автоматизация процессов и выгодное партнерство. Наше самое главное преимущество – о том, что мы являемся сообществом взаимопомощи и благотворительности. У нас на главной странице сайта есть дорожная карта Видно, когда и какие программы были открыты в компании. На главной странице есть, конечно, и отзывы наших партнеров о компании. Кабинет у нас полностью автоматизирован. Есть в каждом кабинете уроки по кабинету. Как правильно управлять кабинетом. Бизнес наш полностью управляемый двумя бронями одной дубли микс это две программы которые работают без в компании 10 маркетинг планов 10 программ плюс клонопад это наш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 между партнерами и деньги идут от партнера к партнеру сто процентов всей. Пополнение и вывод у нас со всех карт Российской Федерации. Подключен ПР-кошелек, Perfect Money, подключена приказ, Есть внутренний перевод между кабинетами, что облегчает работу команд. Вывод у нас ежедневно и выходные, и праздничные дни. Вебинары по маркетингу ежедневно, кроме воскресенья. У нас есть своя социальная сеть с шикарными инструментами для онлайн-бизнеса. Есть чаты компании и есть прямая связь с администрацией. А um, когда... Okay были а, открыты и какие программы в нашей компании. А, мы стартовали и наша жизнь и, и наш путь в интернете начался 23 сентября 2021 года, как я уже сказала, с основной программы это «Идеал М Мини». А она до сих пор у нас самая актуальная и самая любимая площадка. 31 октября 2021 года присоединилась площадка «Социальная микромания». А 6 февраля 2022 года а стартовала фабрика клонов мини макси а 3 апреля 22 года у нас основная наша шикарнейшая программа это идеал М макси открылась 4 1 вернее июня 22 года у нас открылась площадка бег по кругу fast 23 сентября 22 года это на нашу годовщину нашей компании было Открыта такая площадка «Идеал М-Банк» плюс клонопад. Но сейчас «Кланопад» у нас уже отделен. Он у нас считается отдельной площадкой. И «Идеал М-Банк» у нас тоже идет отдельной площадкой. Очень много шума наделали. Наш, старт наших этих двух программ. И, наверное, по сей день все перемалывают нам косточки. За то, что у нас такая, такая Шикарная есть программа «Кланопад». И 6 ноября 2022 года у нас стартовала очень хорошая площадка. Это «Максимани». 11 декабря 2022 года Стартовали две программы Дубль Микс Они неуправляемые Это наш ноу-хау А у нас полностью бизнес управляемый Это только эти две программы Где расстановка партнеров Идет слева направо На свободные места В вашу же структуру 15 января 23 года Стартовала площадка Турбомани Это быстрые, быстрые, очень быстрые деньги И при всем очень много денег быстро 12 февраля 23 года у нас стартовала turbo money box это быстрый старт но у нас всего несколько дней тому назад прошла реконструкция этой программы она была у нас с двумя ножками это два накопительных стола. Но сегодня а, уже э, приделали третью, третью ножку. И теперь у нас турбоманибокса мани бокса а, Тренар а с двух, программ, двух парнер, партнеров вернее, идет переход в следующий стол. А с третьего идет а, ваша зарплата. А, это шикарнейшая реконструкцию сделали площадки. Огромная благодарность нашей администрации. Ну и начнем, конечно, вот с этой программы. А, так как а, она у нас очень-очень хорошая а, дело в том, что, что я хочу сказать, а, почему он нравится очень многим партнерам, а многим командам это. Да потому что здесь есть мало того, что а, здесь есть выплаты в каждом столе, плюс склоны летят в клонопад, и плюс есть переход на основную площадку Turbo Money, а где там очень быстрое, быстрое и много денег. Ну и перед вами, как вы видите, первый стол, второй и третий. Эти два стола, они дают переход и плюс выплаты. Следующий стол. Но у нас есть еще вот такое вот наше ноу-хау. Это нулевой стол. Он для тех, кто ну, на сегодняшний день, например, хочет партнер войти, а у него на сегодняшний день нет эти две с половиной тысячи, он всегда может найти 1250 и зарегистрироваться и активировать первый стол. Два партнера, которые он пригласит сразу, они дают ему переход в следующий стол, в первый стол за 2500. А если он третьего поставит сюда на это место, на эту ножку, то он получит свои 1250 на баланс для вывода. Следующий шаг – это первый партнер приглашает точно так себе два партнера и приходит, становится на это место. Второй партнер точно так приглашает два партнера и приходит, становится на это место. И эти два партнера дают переход во второй стол за 5000. А вот если сюда поставить третьего партнера, то вы получите 500 на баланс для вывода. Первый партнер приглашает точно так, вернее, первого партнера, закрывает он свой второй стол, первый стол и приходит, становится к вам на второй стол. А это деньги идут накопительные. Со второй партнер тоже а, закрывает свой второй стол и приходит к вам, становится на этот, на первый стол и становится к вам Анет. Эти два партнера, а, 2, 5 и 5, это 10 тысяч, они дают переход за 10 тысяч в третий стол. Это же с двух этих, это накопительные идут. С двух накопительных. А если вы сюда поставите третьего, то 5 тысяч вы получите на баланс для вывода. Хорошая реконструкция нашей площадки. Я думаю, что всем понравилось очень хорошо. Как только первый партнер закрывает свой второй стол, он приходит и становится к вам на первое место. Вы получаете 3000 на баланс для вывода. Клон летит в первый стол за 2 500 за спонсором. И за 4 500 активируется у вас Turbo Money. Если вы уже есть на этой программе, вы ее купили отдельно, то ваш клон полетит по вашей броне, куда вы выставите брон, туда и станет ваш клон. А вот со второго партнера, когда к вам придет второй партнер на третий стол, вы получите 7 500 на баланс для вывода. А 1500, 1500 делятся у нас по 500 рублей на три уровня в глубину это реферальные вознаграждение. И плюс 1000 рублей, это два клона летят в кланопад С третьего партнера точно так же 7500 на баланс для вывода, 1500 делится на три уровня в глубину реферальные вознаграждения, и два клона летят в планопад. И давайте с вами подведем итог. Вы прошли всего лишь одним бизнес-местом. И заработали 25 500 рублей. Первая линия, это полностью, она без ограничений. Сколько, Чем больше вы будете развивать свою первую линию, тем больше будут ваши доходы. В сетевом маркетинге начисляется... Зарплата от партнеров первого уровня. А уже от вторых, и третьих и четвертых там уровней, и пятых уровней идут только реферальные вознаграждения, если они есть. И давайте посмотрим. Вот с первого уровня вы получите 6 переводов на баланс по 500 рублей. Итого 3000. Со второго уровня к вам прилетят 18. На вчислении по 500 рублей на баланс для вывода это уже 9000. Из третьего уровня вы получите 54 начислений на, на баланс для вывода это 27 тысяч. Три 3... итого 39 тысяч. Ну вот скажите, хорошо же? Круто, круто. Очень хорошая площадка. И тем более здесь есть просмотр цепочки. Вы можете просматривать по цепочке а, всю свою структуру. Вы можете выставлять брони а, и помогать своим по цепочке своим партнерам и первого, и второго, и третьего уровня. А, да, просто шикарнейшая площадка. Всем советую. Кто еще не заходил на эту площадку, ребята, рассмотрите, ее. ведь здесь вы будете получать не только по маркетингу, вы же будете реферальные вознаграждения на три уровня получать, плюс вы будете получать с клонопада, и плюс вы же будете двигаться, вы пойдете, за вами пойдут ваши партнеры, ваши клоны, клоны ваших партнеров выйдут на турбоманию. А там совершенно уже другие, там уже больше идут заработки. И здесь только на этой программе, на Turbo Moneybox, у нас можно снять бронь. Это первая бронь у нас всегда основная, а вторая бронь это вспомогательная. Но если вас это не устраивает, вы всегда можете нажать на кнопочку «Снять бронь», «Снять бронь» и брони снимется. Есть команды, которые не работают по броням, они работают без брони. Вот для них и сделана вот такая вот кнопочка. Давайте теперь перейдем на следующий слайд. Это Turbo Money. Вы или отдельно купили эту программу. Или же перешли с Turbo Money Box а на эту шикарнейшую программу. Как вы видите, здесь всего два накопительных стола, а третий стол это полностью ваша зарплата. Первый стол стоит 4 500, второй стол стоит 9 000, а третий стол стоит 18 тысяч. Старт можно делать с любого стола. Чем ближе вы стартуете э, э, со стола, к столу выплат тем самым вы сокращаете количество приглашенных партнеров но моя задача показать вам от первого стола как только к вам становится первый партнер эти деньги идут в накопительный 4 500 со второго идет сразу переход автоматически покупается у вас второй стол за 9000 первый партнер приглашает себе два партнера и закрывает свой первый стол, и он всегда придет к вам, встанет по вашей броне именно сюда, на это место. Второй тоже пригласил два партнера и встал сюда. И со второго партнера идет автоматический переход в третий стол. У вас автоматом покупается третий стол. Вы у нас в компании всего лишь один раз покупаете себе бизнес-место. Вы покупаете себе бизнес, и больше вы деньги не вкладываете. Вы только их начинаете зарабатывать, зарабатывать и зарабатывать. Как только первый партнер закрыл свой второй стол, он приходит и становится на это место. 8000 на баланс для волн. Два клона летят в первый стол. По за спонсором и два клона у нас будет с каждой ножки идти в клонопад второй партнер закрывает свой второй стол и приходит к вам на это место это тысяч на баланс для вывода 5000 получается спонсорских и два клона опять летят в клонопад не забывайте, вы наверху, а под вами ваши партнеры. И вы тоже будете получать эти спонсорские вознаграждения. Третий партнер, или четвертый, или пятый, здесь можно делают обгоны. Не важно, какой придет, а по счету этот партнер, но он вам принесет на баланс для вывода. 12 тысяч, 5 тысяч получает спонсорские, и два клона летят в клонопад. И давайте подведем итог. Одно бизнес-место принесет вам 12 тысяч на баланс для вывода. Это будет за каждый круг приносить 10 тысяч спонсорских, партнерских вознаграждений и 6 клонов клонопад. Круто? Да очень круто. Очень хорошая, крутая площадка. Очень много здесь команд работает. Молодцы, развиваются. Всем нравится наш маркетинг. Ну и наша любимая основная программа – это «Идеал Здесь, как вы видите, перед вами 5 рабочих столов, а 6 стол – это полностью ваша зарплата. Но все, что зеленым, это все деньги идут вам на баланс для вывода. В каждом столе у нас идет зарплата. Нет нигде такого маркетинга в интернете вообще, чтобы такую зарплату с каждого стола получать по 13 тысяч, по 37 тысяч, по 46 тысяч, ну нет, по 135 тысяч с каждого стола. Нет нигде такого маркетинга. Сколько я не смотрю в интернете, ни разу не видела, чтобы был аналог нашему маркетингу. И вот вы подумайте, ребята, задумайтесь над моими словами. Сколько, чем больше накопительных столов вот вы бегаете там некоторые партнеры бегают по стартапам сколько бы не было 10 12 8 чем больше накопительных столов ведь не все партнеры смогут эти столы пройти и поэтому все деньги которые вносят эти люди Дойдя до пятого стола, до шестого накопительной, до седьмого и даже не дойти, не дойти до финиша, все деньги аккумулируются на балансе, я имею в виду, в админке. Остаются они в администрации. Вы их уже с этой с матрицы никак не заберете. У нас не было, поэтому у нас Елена Викторовна и не любит эти накопительные столы. Она еще не делает эти двушечки. И если вот у нас есть на Турбомане, то они всего лишь две. Две маленькие накопительные, которые раз-два, раз-два и все. Но не 10-12. Ну, давайте, ребята, разберем именно этот маркетинг. Первый стол у нас стоит 1500, второй стол стоит 3000, третий 6000, четвертый 12000, пятый 24 и шестой 50 Чем ближе... В столу выплат вы стартуете, тем самым вы сокращаете количество приглашенных партнеров. Обращаю ваше внимание, на этих программах есть более 28 стратегий. Вы выбираете любую стратегию и по, любой, по этой стратегии начинаете работать. Я покажу вам, как можно а, с первого стола, а вы, некоторые команды, начинают старт с третьего, начинают с четвертого. Тем самым они быстро проходят свой путь и быстро выходят на идеал М-Макси. Первый партнер это идет в накопление. Со второго партнера, как только приходит к вам, вы возвращаете свои полторы тысячи, которые вы потратили со своего кармана. Вы их вернули обратно на баланс для вывода. Вы их можете поставить себе на вывод, но я Всегда советую всем своим, и мы работаем. Мы сюда покупаем клона, так как чтобы этот первый стол у вас всегда был в наличии. И вы переходите во второй стол. Автоматически у вас покупается второй стол. Первый партнер приглашает три и приходит, становятся эти деньги. 3000 идет накопительный баланс. Второй партнер то же самое приходит сюда и становится. А вот со второго партнера у вас на каждом столе будет идти зарплата. На каждом столе со второго партнера вы будете получать и реферальные вознаграждения спонсорские, и спонсорские, и реферальные вознаграждения, и по маркетингу. Как только приходит к вам второй партнер, на это место вы получаете 1000 рублей по маркетингу. Плюс по 1000 получают ваши два спонсора. Ко второму партнеру приходят три партнера. Это ваша вторая линия уже. Вы получаете 3000. К этим трем стали каждому по 3. Это в 9. И вы получаете 9000. Третий партнер, как только пришел, он дает переход. За 6 тысяч третий стол. С первого 3 и с третьего 6 тысяч. Никуда, ни одной копейки у нас нет отчислений. Все четко деньги распределяются от партнера к партнеру. Как только приходит к вам первый партнер сюда на третий стол, эти деньги идут 6 тысяч накопительные. Со второго клон сразу летит по вашей броне. Вы можете бронь выставлять. То ли под первого э, партнера первого уровня, то ли под второго, то ли под третьего. Это выбираете вы сами, куда поставить клон, куда можно своим клоном продвинуть э, вашу команду. Тысячу рублей получаете вы, по тысяче получает спонсора. На втором столе вы заработали 13 тысяч, на третьем вы 13 тысяч заработали. Вторая линия пришла под второго партнера. 3. Третья пришла, а линия это 9 тысяч. Итого вы заработали, как я уже сказала, 13 тысяч. Третий партнер пришел, встал сюда, он дал переход вам в четвертый стол за 12 тысяч. 6 и 6 это 12 тысяч. Первый приходит на четвертый стол, 12 идут накопления. Со второго 7 тысяч на баланс для вывода, по 2 500 получают ваши два спонсора. По второго партнера пришли. Три партнера вы 7500 получили. Пришли к каждому по три. Это 9 партнеров. Это ваша третья э, линия. Вы получили за третью линию 22500 рублей. Итого с этого стола вы заработали 37 тысяч. Третий партнер вам дал переход за 24 тысячи в стол. И как только первый партнер 24 идет накопление. А со второго... Клон летит за 6 тысяч по вашей броне. Куда вы выставите бронь, туда и станет ваш клон. Кому посчитаете нужным, помочь им и выставляете. 10 тысяч на баланс для вывода. За вторую линию пришла к этому второму партнеру, вы получили 9 тысяч. Как только к этим трем пришли, Каждому по три. Это ваша третья линия, вы получили 27. И плюс 2000 идет накопление. Так как 24,24 24 это 48. А нам нужно для перехода в следующий стол 50 тысяч. Итак, третий партнер дал переход за 50 тысяч в шестой стол. Вы заработали на пятом столе 46 тысяч. Круто? Да, круто. Первый партнер. 35 на баланс для вывода. За 15 идеал М-Макси. Активируется первый стол. Второй партнер 50 на баланс для вывода. Третий 50 на баланс для вывода. Итого вы с 6 стола заработали 135 тысяч. Только с одного стола. И пройдя один круг. Вашим одним бизнес-местом вы заработали 244 тысячи, не считая спонсорских вознаграждений. Их невозможно сосчитать. Они не входят в эту сумму. Но за вами же идут ваши клоны. Клоны точно такие же бизнес-места, как ваше бизнес-место. И точно так же будут получать. Итак, вы перешли на идеал М-м. МАКСИ за 15 тысяч. Идеал М МАКСИ можно купить за 15 тысяч отдельно, но в основном выходит с Идеал М МИНИ на эту крутую площадку. ход на нее составляет 15 тысяч. Первый стол стоит, второй стол стоит 30 тысяч, третий стол стоит 60 тысяч, Четвертый – 120, ровно в 10 раз больше, чем на мини. Пятый стол – 240 тысяч, и шестой стол – 500 тысяч. Итак, первый партнер. Эти деньги идут с накопления. Со второго партнера, обращаю ваше внимание, это наша площадка Наша Елена Викторовна а, приняла решение все, со второго партнера не делать м, фабрику клонов, активацию а, за 10 тысяч, а 15 тысяч на баланс для вывода. А, теперь у нас идет фабрику клонов, можно купить за 10 тысяч эту программу а, свободно отдельно. А здесь деньги идут сразу же 15 тысяч на баланс для вывода. Огромная благодарность нашей администрации. Все делает для наших партнеров. Третий партнер вам дает переход за 30 тысяч во второй стол. Первый партнер закрыл свой первый стол и приходит, становится к вам на это место. Эти деньги идут на копительный баланс. Со второго 10 тысяч на баланс для вывода, по 10 получает ваши два спонсора. Вторая линия пришла, три партнера пришли, 30 тысяч – к этому этих трем пришли каждому по три. Это 90 тысяч вы получили на баланс для вывода. И третий партнер дал переход за 60 тысяч третий стол. Вы заработали. На этом столе вы заработали 15 тысяч. На, на, на этом столе вы заработали 130 тысяч. И первый партнер идет эти деньги: 60 тысяч накопления. Со второго партнера. Клоун летит во второй стол по вашей броне. 10 тысяч на баланс для вывода, по 10 спонсорские вознаграждения. И ваши реферальная за вторую линию 30, за третью 90. Итого, вы тоже 130 заработали на этом столе. Третий партнер дал переход за 120 тысяч четвертый стол. Как только первый партнер закрывает свой первый стол, он приходит к вам, становится на это место. За второго партнера 70 на баланс для вывода по 25 получает спонсор. Вторая линия пришла ко второму партнеру 75. И третья линия пришла 225 тысяч. Итого с четвертого партнера 370 тысяч. Круто же, да? Представляете? Только с одного стола 370 тысяч. Да вы только вдумайтесь в, в эту сумму. Третий партнер дает переход за 240 тысяч к пятому столу. 120 и 120 это 240. Пятый стол. Первый партнер накопление 240. Со второго идет 100 тысяч на баланс для вывода. Вторая линия к вам пришла в 90 тысяч. Третья пришла в 270. Итого 460 тысяч только с пятого стола. Думайтесь, почти полмиллиона с одного только стола. Только с пятого стола, почти полмиллиона. Где вы видели такой маркетинг? Да нет такого маркетинга нигде. Третий партнер дает переход в шестой стол. Это полностью зарплатный стол ваш. А за 500 тысяч, первый партнер 500 тысяч на баланс для вывода. Второй партнер 500 тысяч на баланс для вывода. Третий 500 на баланс для вывода. Полтора миллиона только с одного стола. Ну, круто. Да это вообще крутизна. Итак, одно бизнес-место ваше заработало 2 миллиона 590 тысяч. Без вот этих спонсорских вознаграждений. Ребята, о них невозможно сосчитать. Невозможно. Круто, очень круто. Кого нет на этой площадке, всем советую, ребята. Очень крутая площадка. У нас, можно. у нас нет в компании ни жилищных программ, ни автопрограмм, ни путешествий. У нас просто есть деньги, на которые вы можете и поехать в путешествие вы можете раздать долги, погасить кредиты, вы можете купить себе машину шикарную, вы можете купить себе квартиру не одну. Да все что угодно. У нас в нашем маркетинге заложены огромнейшие деньги. Было бы только ваше желание работать и зарабатывать. Исповедь спонсора. Дубликацию спонсора, я еще раз говорю, никто никогда не отменял. Дубликация спонсора всегда должна быть. «Я дала тебе бизнес, но не могу сделать его вместо тебя. Я могу научить тебя многому, но не могу заставить тебя учиться. Я могу показать тебе направление, по которому идти, но не могу пройти его вместо тебя. Я могу привести тебя на семинары, но не могу заставить тебя верить. Я могу научить тебя отличать правильное и от неправильно, но не могу…» решать за тебя. Я могу посоветовать тебе, но не могу принять этот совет вместо тебя. Я могу научить тебе делиться с другими, но не могу сделать тебя бескорыстным. Я могу научить тебя уважать других, но не могу выбирать их вместо тебя. Я могу рассказать тебе рассказать Привести много примеров из жизни, но не могу а, заработать э, тебе репутацию. Я могу рассказать тебе о высоких целях, но не могу достичь их вместо тебя. Я могу научить тебя доброте, но не могу заставить тебя быть бескорыстным. Я могу предупредить тебя от ошибок, но не могу удержать тебя от них. Для сетевиков. Не верь, не бойся, не проси. Звони, встречайся, подпиши, не унижайся, приглашай, свою структуру развивай. Учи, учись, учи закон простой, веди сильнейших за собой, умей прощать, учить, забыть. Ведь с нами, э, ведь нам с тобой да, дальше плыть, Ведь жизнь игра, один лишь миг, не расслабляйся, сетевик. Мечтай, живи, твори, не стой. Вот миллион, теперь он твой. Три жизненных правила. Если вы не сделаете шаг вперед, вы не сдвинетесь с места. Если вы не спросите, вы не получите ответ. Если вы не попробуете, вы не добьетесь цели. Никогда. Пусть бизнес растет, развивается четко. Успехов желаю и легкой походки, огромных доходов, идей самых новых и мудрых сотрудников. Это основа, чтоб только подъемы, чтоб вовсе без спадов, чтоб труд ваш успех Приносил вам награду. Нельзя вернуться в прошлое, изменить свой старт. но ну, можно стартовать сейчас. Изменить свой финиш. А Уважаемые гости, откладывая регистрацию на потом, вы очень много теряете денег. Спасибо огромное за внимание, спасибо огромное за встречу. всех, кто приходит, с вами была Ольга Арзуманян и компания «Идеальный маркетинг». Я всем желаю успехов, я желаю всем активных партнеров и больших чеков. Если будут у вас какие-то вопросы, вы всегда можете задать мне в личку, вы можете всегда задать их в чатах. Всем пока-пока.